Всем привет, с вами Наноаква. Сегодня наблюдал за своими кристаллами и заметил одну самочку, у которой с минуты на минуту начнет улупляться малек. Вместе с вами хотел бы понаблюдать за этими моментами и немного рассказать, как происходит размножение креветок. Креветки становятся готовыми к размножению в возрасте трех месяцев, при этом размер креветки достигает примерно полтора сантиметра. Весь период вынашивания яиц самка постоянно вентилирует икру, обеспечивая постоянный приток кислорода. Самки откладывают от 20 до 30 яиц и вынашивают их в течение 30 дней. По истечению этого срока в течение следующих суток по одному постепенно начинают вылупляться маленькие креветки. Сейчас самочка уединяется ото всех, это является еще одним признаком того что кривитята вот-вот начнут вылупляться этот процесс не быстрый, и все мальки рождаются поочередно если приглядеться мальки уже начали вылупляться их практически не видно и они имеют достаточно слабую пигментацию местами прозрачную надеюсь камера их ловит размером они примерно 2 миллиметра только-только вылупившиеся кривитята в течение двух-трех дней приходят в себя при этом они ничего не едят расходы питания желточного мешочка по истечению трех дней малек первый раз линяет и на начинает питаться. Уже на свет появилось около 10 маленьких кривитят, очень надеюсь, что все из них выживут. После того, как все молодые креветята вылупятся, самка полиняет и вскоре будет готова к вынашиванию нового молодняка. В течение первого месяца креветята достигнут размера 5-6 мм и будут выглядеть вот как эти малыши. В течение еще двух следующих месяцев они будут активно расти и по их достижению креветки уже будут полностью взрослые и будут готовы к размножению. Пожалуй, больше не буду доставать самочку своим присутствием и дам ей спокойно отнереститься. На этом все, спасибо, что досмотрели видео до конца, пока!